к методическим рекомендациям по планированию государственными органами мероприятий по информатизации и подготовке планов информатизации, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 августа 2016 года, номер 420, в уникальном регистрационном номере мероприятия указывается шифр типа мероприятия по информатизации. Следовательно, изменить тип мероприятия по информатизации невозможно». Подраздел 6.5 «Объекта учета» внесены сведения по акту сдачи приемки. Цена акта равна цене государственного контракта. Тем не менее, в окне «Обнаружено несоответствие» написано «Имеются расхождения суммы актов с ценой ГК». Как исправить несоответствие? Для устранения расхождений суммы акта сдачи приемки с ценой государственного контракта необходимо в карточке добавления акта сдачи приемки из выпадающего списка поля ГК выбрать соответствующий государственный контракт, внесенный в подраздел 6.4 «Сведения о заключенных государственных контрактах». Какие методы расчета НМЦК? Возможно использовать для обоснования закупки товаров, работ или услуг, необходимых для реализации мероприятия по информатизации. Для обоснования закупки товаров, работ или услуг, необходимых для реализации мероприятия по информатизации, возможно использовать метод сопоставимых рыночных цен, нормативный метод, тарифный метод, затратный метод, в соответствии с частью 10 Статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, затратный метод определения и обоснования заказчиком начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, применяется в случае невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен, нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного метода или в дополнение к иным методам. При этом метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным. Следует приложить обоснование невозможности оценки стоимости закупки методом сопоставимых рыночных цен и причин использования затратного метода.